Сегодня у нас очередной ролик Хотел сегодня воспользоваться моментом Ребята, кто поздравлял меня в ВК В Одноклассниках, с днем рождения Вчера у меня был день рождения, ребят Я не отмечал, да, это Аркадьевна? Да, Потому что я вчера на был работе. на сутках Грубо говоря, я проснулся, часа два сегодня Сегодня уже 15 число, день рождения Воскресенье, 14 кто не знал Все, поблагодарить всех, кто Ребята, кто поздравлял меня с днем рождения Сегодня, как говорилось Пришел с работы и решил Немножко сегодня свинцом Побороться, да, или Выпить немножко винса. Зачем побороться? Выпить вино за день рождения. Ты чё хоть? А. И ты не еще не пил и не проснулся, видать, эти мысли вообще в куче и в каше. Так, Вот именно. Так, давайте расскажу Да нет, ты говори просто четко. Давай еще раз. Ну, так как где рождения было вчера, а выпить надо сегодня 15 числа. Чисто символическим решили сегодня выпить немножко вина. Сегодня будем пить, ребятушки, вот такое Елена Аркадьевна семья вино взяла. Не знаю, видно там на камеру. Гранатовое вино. Потом сухое винцо. Мускатик. Я люблю мускатик, белое. Полусладкий, я все, вино брал полусладкий. А ты там тоже полусладкий? Брал? Да. И у нас еще одно винцо. Такая штучка есть. Ликер. Лимончелло называется. Ликер, Ликер эморсионный. Сегодня тоже продегустируем его. Ну то ладно, о том. закусывать, ребята, мы будем сегодня ролами, ребята. Сейчас, опять, сделать небольшой обзорчик такой. Какой пакетик роллов? Давай рассказывай, что там внутри. А я буду тебя подснимать. Про цену ничего не знаю. Опа, Потому я... что покупала на Андрей Сергеевич. Цена а, вот это... жена. Цена. А тысяча восемьсот девяносто восемь. Два сета один тысяча двести, другой семьсот. Открылся новый иньянь. Пока мы не в курсе, что это такое и с чем его едят. Да, сегодня вот прямо с вами это будем вот дегустировать. Прямо-прямо. Это что у нас? Без понятия что, смотрите сами. Это раз. Ты на две персоны заказываешь? Да. Но ну, я палочки не заказывал, говорю, мы палочку все равно едим, вилки взял. Это два. А палочки тебе положили. Положили, да? Молодцы. Я, я вилкой буду есть, я не умею этим палочку. И ты. Андрей Сергеевич прямо сегодня расщедрился. Да. Так. Смотри, кто у нас. Четыре соевых соуса. Угу. Это очень хорошо. В принципе, потому что иногда некоторым не достается. А, моя любовь. четырехкратном. Ну, ты будешь одна ее есть. Ей а выгружаю. васаби не положили, да? А, вот не знаю. Вот что-то положили. Что это такое? Ф фумико. Что это такое? Васаби. Васаби, да. Видишь как теперь? И этот уже пришел, да. да. А ты да. что, пришел дегустировать? Да. На. Было... Доставай там, что там. Вот бонусные карты есть. Для всей семьи. Что там написано? Давайте почитаем. Собери пять бонусных карт и получи ролл Филадельфия да, вместе с заказом. Заброшу. Розыгрыш еще какой-то есть. Так, оставь от. Ну-ка почитай, знаешь, что там написано. Я Так, купон. Дата розыгрыша 22 числа. Ешь, роллы бесплатно. Оставь отзыв. Получи пресет релакс. Сделай фото, купон на фоне нашей продукции. Размести фото и отзыв на стене нашей группы. Иньянь С помощью генератора случайных цисслем мы выберем победителя. Потом вот такие вот купончики какие-то подарок а, передай... бесплатно а подарки да сделай заказ укажи комментарий выбери подарок передай купон курьеру приятного аппетита ага. это два здесь вот три еще рекламка но здесь уже это все, что, продукция да? все что у них здесь имеется угу. все, что а здесь как еще есть. раз Инь-янь Инь называется в Талдаме магазинчик. Магазинчик, ребята, находится. Рядом со звездным на рынке. Да, рядом со звездным на рынке. Так, ну Это буду... ребята ни в коем случае не реклама. Это вот просто вот сами за свои деньги заказали, решили просто посидеть заодно, если вам снять, что за магазинчик и что за эти роллы. Да. Ну и сейчас будем Елена Аркадьевна со мной вместе дегустировать. Но а мне вилочку можно, Елена Аркадьевна? Нет. Потому что я не Ты умею очень Сейчас немножко поддегустируем, как говорится. Откроем с вами венца. Отпраздную мое 36-летие. Уже, короче, гадают, берут свое. Видео уже тяжелее снимать, короче. Ну, времени не хватает, и лень начинается. Сейчас, ребята, кстати, с 22-го числа, да-да-да. С 22-го числа, ребятушки. И я, короче, это... У меня учеба начинается 22 ноября по двадцать шестое декабря, так что я не знаю, будет время или не будет для съемок. Ну съемки обязательно. Но это будет смешно, если не будет видео. Да. Ну рыбалки да. скоро у нас рыбалки, ребята будут, ребят. Скоро будут рыбалки. Сейчас скоро уже лед у нас будет вставать уже. Дело к зиме. Угу. Вчера уже первый снежок выпал. У нас выпал давно. Это вчера Андрей Сергеевич да. заметил впереди еще нам надо лестницу делать, да, Елена Аркадьевна? Спасибо, да. кстати, Евгеньевичу воспользуюсь моментом за предоставленные да. пиломатериалы. Вот. Будем делать с вами лестницу на второй этаж. Ну а сейчас что, будем дегустировать, ребят? Да, и не мы одни, а в компании. А в компании вот этого кадра. Так, а ну что, я Елена я... Аркадьевна открывает гранатовое вино, а мне, я, наверное, тоже свинца начну, а мне вот этот попробовать. Шиш тебе. шиш Давай я сам открою, а ты камеру подержишь или как? Да я открою. Вот такая, ребята, красота. Угу. Это тут что, кого похоронила за? Палочки Крестнаха исключили. -крест. Как ставились? Так, а тебе пшез, да? Ой. Пшись. Будем надеяться, что Андрей Сергеевичу это хватит. Угу. Что ну я ж сильно не буду пить, а так. Открой еще лимончеву сразу же. Она там... Так, ну что, открылась, а? да. Ты тебе тоже налить? Звук <свист> Ой, мягко как. Спотыкнулась. Ну, да, давай. За твое. За твою старость, за мою молодость. Ух ты, блин. <свист> Душа. Вообще вино классное Пшиш Пшиш, короче, вино Вообще обалденно, ребятушки Так, так ну что, ну по одному давай. Всего Это что у тебя? А не знаю Что у меня? У меня ничего знаю, хоть... а что <соц cámara> у у них? Это была тарелочка вот под эту штуку какое Для, так Ой, тут бы знать Где они открываются А, вот вот, смотри, тебе uh -huh. надо это писать что Нет. Я с беру. Ну, ребят. Так, а зачем ты мне это положил? Вот твоя следующая. Моя вообще-то первая была. Ну, ну ладно. Какая разница? Большая, что я от тебя это отвинула. Не веришь, да, есть? Я. Yeah. Вот, самая лучшая это вилочка, ребят. Оп. да. Yeah. М -м -м. М -м. Нормально Нормально это тай, тай были вкусные А, что я заказывал-то вообще Как этот сет Какие называется М -м -м. Где мой телефон У меня в кармане Я так уже не помню Подкрадывается, а заказывал ребята у сайта есть сайт у них короче в телефоне скачивайте Play Market короче называется Иньянь, короче программка такая Иньянь, короче так так она выглядит не знаю как на вот камера сейчас загрузится Короче, я заказывал сет министр. Сет министр и сет классика я заказывал. Какой из них министр, я не понимаю. Красный. А вот этот, наверное, министр. А это сет классики, что получается. Но ну, они что-то другому -то. Вот, сет министр. Вот такую штуку я заказывал. Вот они две. Сет министр, вот они две. А, а это что, классика? А это классика. Так, сейчас посмотрим. Соответствуют ли картинки? Ну да, соответственно. Ну да, они внутри просто разные. Они просто положены сверху. Короче, стоимость вот этого сета и пока Обычного. 699 рублей было. А это 1199. Это два сета. А это 1199. Это два сета. Министр получается два сета. Так, да? роллы получается Калифорния Темп кура какая-то, креветка, крабовое мясо, имитация, творожный сыр, огурец, и мак, сага, кляр рис, потом запеченный нежный слоцесиан, Калифорния крабс, Калифорния в кунжуте, Калифорния, California... а California... Калифорния огурец, лавка маки, что такое открытый, потом сырный ролл и чекин маки какой-то. Oh! Лишь контакт. Третий к нам пришел гражданин. У -у. Товарищ Буся. на да? Сет классика. Это ролл с лососем, ролл с огурцом, креветка. Креветка спаси. Ту нет, спаси ролл с огурцом. Так, Ты чё толкаешься? Что мне попробовать Давайте вот этот вот попробуем. Сет. Какой взять? Ну, давай вот попробуем. С этого края лучше. Зай. Я с попугаем ага. на плече. Нормально. На. Не хочет пить. Угу. знаешь какой вот хочу вот этот не, Ты не, не знаю правда назв... ну ребята сами названия вот этих что что мы едим роллов мы особо их не покупаем так вот просто решили Иногда. сегодня снять до да, видео редко очень покупаем у нас нет такого чтобы угу. мы постоянно брали у нас только по праздникам и то не надо даже на сайт фотографию выложим сфотографируемся с тобой или на камеру да только так. А роллы Сейчас, подожди. давай тогда тебя одну давайте меня одну только ты на ролл ты -то тоже направь угу. а ты вот это ты делаешь <мес> <мес> <мес> <мес> <мес> так, <мес> сейчас еще, ребята, один ролл попробуем. <мес> суховат. Прям конкретно. Ну, суховат, был? Сверху оболочка очень прям такая терствая. Может, он так и должен быть, конечно. Нет, так не, он вкусный. Нет, он вкусный, только очень тяжело, особенно, когда попки. Уйдет, да? Вот эти попки, да. Может, серединка будет ничего-то, что она... Подсо... Не, он вкусный так. Не, вкусный внутри, а очень плохо жрется. Mm -hmm. Ладно, ребятушки, мы будем, наверное, заканчивать. Будем сейчас все дегустировать, пить. Ну, зачем это показывать вам, ребята? Еще раз огромное спасибо, кто поздравил меня с днем рождения, ребятушки. Да. Всем спасибо за поздравления. Моего любимого Андрея Сергеевича. Подписывайтесь ко мне в Контакт, группу в у нас есть там семейка из Пока ее особо не веду, там просто выкладываю видео. Да. Любит, ценит, да, кроме меня, естественно. ты, это самое главное. Врет она все, ребята, врет. Ну как врет? Люблю я ее и вас, ребята, люблю всем. Спасибо, ребята, за поздравления. ставьте лайки пишите комментарии ну и рекомендую вам заказать этот все хорошо все вкусно фирма нормальная. Понравился. и не я ну, не понравился все будем еще покупать да ладно